Когда мы вообще какое-то дело начинаем, у нас еще велико воодушевление, а воодушевление это обратная сторона ожиданий. Да? А на третий, четвертый, пятый, шестой и так далее расклады воодушевление уходит. Вместе с воодушевлением уходит и ожидание. Соответственно, когда нет ожиданий, интерпретация идет уже несколько иначе. Надо читать как есть, а вот этот вот внутренний переводчик, который называется ожидание, выключился. И поэтому вот всем коллегам я прошу учесть этот момент. Будет период, времени, момент, когда на каком-то количестве раскладов вы поймете, что вы ничего не понимаете. Вот просто китайская грамота. вот абсолютно китайская грамота ничего не понятно. В данный момент очень важно не прекращать раскладов. Важно выработать вот этот внутренний переводчик без включения подсказки ожиданий. Вот это очень важно. Это, знаете, как вот, э, там, не знаю, в Гугле, в Яндексе поисковые запросы, начинаешь что-то набирать, и он тебе подсовывает, не хотите ли вот этот вот вариант? Да? Если ты привыкнешь к тому, что он тебе все время подсказывает, ты все время будешь ожидать, что он будет подсказывать и дальше. Вот недаром в нашем деле всегда говорят, что э, самое главное это отказаться от ожиданий, а почему? Потому что сознание привыкает, что можно на что-то опереться. Оно просто привыкает, что есть вот эта вот опора, на которую можно опереться. А когда нет ожиданий, и опираться не нужно. И вот важно очень переломить вот эту, вот, вот эту яму понимания, да, и все равно раскладывать, раскладывать, раскладывать. И в какой-то момент вы поймете, я понял, что здесь сказано. Я, вот, я абсолютно понял, оно как звучание в сознании. Понял я. И даже понимаю, что надо сделать в этот момент. Вот абсолютно все складывается. Просто надо не бросать практику. Вот это очень важно, потому что очень многие из наших коллег, они начиная ломаются именно вот на этом факте непонимания. К сожалению, никто, видимо, им не объяснил, что это обязательный проход через... Вот, вот нужно. Ну вот нужно. Пройти и через это. Да, когда все переводчики выключаются, когда все подсказки выключаются. Сами боги же и выключают. Вот запомните это. Да? Поэтому мы говорим 30 раскладов, 40. Без практики в нашем деле ничего не получится. Надо постоянно работать над самосовершенствованием. Рунический язык сложный язык, а мастеров вокруг достаточно много. У каждого свой метод толкования. Вот это очень важно. У каждого свой метод толкования. Когда руны разговаривают с Ирилем, они разговаривают на языке, который понятен Ирилем. И возьмется любой другой человек трактовать ваш расклад, он увидит свое. Но руны-то разговаривали не с ним, руны-то разговаривали с вами. И вот поэтому я сейчас обращаюсь ко всем коллегам, которые сейчас нас слышат. Мне бы очень хотелось, чтобы вы несколько раз подумали, прежде чем свои расклады, например, делиться с ними, ими с кем-то, например, выкладывать на форуме. Вас собьет трактовка другого человека, даже если это человек непревзойденный мастер. Руны разговаривают с вами. И на, именно на, это, на эту позицию древа они положили руну в, такой, в таком положении для вас. Если бы они разговаривали с другим человеком или с другим мастером, они бы, возможно, положили на тот же, на, на тот же самый вопрос о вас, на, на ту же самую ситуацию о вас, но разговаривая с ним, они бы положили на это же самое место древа совершенно другую руну, потому что они разговаривают с ним. Не бывает никогда универсальных раскладов. Это не буквы алфавита. Это руны, это магические инструменты, магические силы. Когда мы с вами проходили руны, и вы проходили их со своим педагогом, вы знаете, что у руны несколько вариантов толкований. И в зависимости от возможности сознания, человеческого сознания, их можно раскрывать в аллегорическом смысле, в конкретном смысле, в метафизическом смысле, в алхимическом смысле. У них столько слоев понимания, сколько способен взять человек. И руны разговаривают с вами, учитывая ваши слои понимания. А если другой толкующий собьет вас, а если у него меньше слоев понимания, чем у вас, а вы неуверенные в своих силах, сомневающиеся в праве на диалог с рунами, поверите ему и перекроете себе рунический канал, потому что руны не разговаривают с глухонемыми. Со слепыми могут, но не с глухонемыми. Учтите это, это только ваше, это очень личное. Очень личное. Подумайте несколько раз, прежде чем давать рассказать. Лучше, как вот коллеги сейчас очень мудро рассказали свои решения, отложите на несколько дней. Через несколько дней откройте его, звезды по-другому встанут, луна будет полная, убывающая, растущая, да? вспышка на солнце есть, нет. Может быть, это имеет значение для вашего понимания. Формула ясновидения там, или более глубинного понимания, или более точного контакта с рунами еще не раскрутилась, а через два дня уже раскрутилась, и вот уже совсем иное понимание. Практикуйте, нащупывайте свое, но никогда, ни при каких обстоятельствах не опирайтесь на чужое мнение. Вот это моё вам просто наставление в вашей дальнейшей практике. И что касается опять же здесь чужих толкований. Васька слушает доест. Почитали, но свое помним. Важно это, очень важно. Только с вами. Между вами и рунами не должно быть посредника. Зачем вам толмач? Толмач не нужен. Осознание будет помнить, что толмач есть. И учиться само не будет. Оно ведь ленивое у нас. Подсознание и сознание, если оно знает, что если есть переводчик, словарь всегда под рукой. Зачем учить слова? Ведь есть же словарь. Не надо словаря, не надо талмача. Вы все сами можете прекрасно понять, но только верить, верить то, что вы их понимаете, верить в то, что вы их чувствуете. Чем больше раскладов, тем больше. Лучший результат. Примите мой совет на будущее это всех коллег касается. Пока вы с рунами учитесь разговаривать, лучше всего разговаривать на простом языке. Это вот как, как с представителем, например, другой языковой культуры, вы чуть-чуть знаете его язык, он чуть-чуть а, знает ваш язык. Лучше говорить простыми, односложными фразами, чтобы наладить контакт. Если мы начнем составлять сложно подчиненные и сложно сочиненные предложения, не владея языком в полной мере, мы всегда рискуем исказить смысл и быть неправильно понятыми. И, соответственно, и нас поймут не совсем верно. Поэтому пока вы учитесь формулировать рунам намерения и получать ответы, лучше всего делать это простыми односложными формулами, фразами, в том числе и вербальными, Пока без дополнительных оговоров. Если, уруны, если вы спрашиваете Урун, как пройдет мой завтрашний день, то лучше всего не обременять дополнительной информацией, как пройдет мой завтрашний день, если я не пойду на работу. Как пройдет мой завтрашний день, если мне позвонит Петя? То есть вы сразу даете им условия нереальные. Может вы не пойдете на работу и Петя вам не позвонит, а вы просите их смоделировать ситуацию, которой нет. Соответственно они вам будут давать такой же комплекс вероятности, а вы неправильно его считаете. Да? То есть поначалу пока просто, пока не нагружая простыми фразами односложными с намерением понять намерение понять, да. и то, то касается и расклада по девяти мерам. Не нагружайте условностями, не нагружайте условиями. Условия успеете еще научиться прописывать и уточнять и усложнять. Спасибо вам большое за ваш Спасибо. рассказ. Я вообще не устаю удивляться и восхищаться мудростью рум, как они ведут человека. Спасибо вам большое за знания, которые мы у вас получаем. И вам Это спасибо, невероятно. что так правильно понимаете эти знания. Это значит, что и все мы, и руны, и силы, которые нас поддерживают, работают не впустую. Значит, что КПД нашей работы возрастает многократно. Удивительная способность рун правильно проложить алгоритм результата. Не произошло бы с вами то, что произошло, если бы вы не а, поняли слова. Да? Если вот коллега, которая рассказывала предыдущий вариант, не а, тоже делила своим опытом, не услышала руны о том, что нужно поставить именно эту формулу, нужно проработать такую-то ситуацию, проработать такую-то методику. И вот как удивительно руны связали степ-бай-степ. Да? При этом при всем они взяли из вашего сознания информацию, которую вы точно знаете, умения, которыми вы точно располагаете. Они привели вас, вас, например, коллега Наталья, на дачу, а там, я не знаю, не на боли, потому что дача дала бы эффект больше, и она реальнее, и она возможнее, и она раскрывает перед вами большие возможности, чем, например, теплое ласковое солнышко на Бали, хотя, возможно, теплое ласковое солнышко вам э, больше бы расслабило и тело, и сознание. Но это неправильно, говорят руны, это не надо. Надо беробрать то, что сейчас есть, и научиться пользоваться тем богатством, которое у тебя есть, и богатство правильно оценить. В том же в том числе и вот навыки, да, вот владею техниками по третьему курсу. Именно они сейчас нужны, почему бы не одним выстрелом убить несколько зайцев. Да, и технику отработать, и подготовить свое сознание к восприятию ситуации, которая в свою очередь раскрывает огромнейшее количество возможностей. И так далее. То есть руны удивительно далеко смотрят, удивительно в объеме ум умеют видеть самого человека, поэтому так важно научиться им доверять. Важно научиться им доверять. И соответственно богам и силам, которые за ними стоят, тоже очень важно научиться доверять. Особенно вот на этом канале лучше всего учиться, конечно, на всеобъемлющем канале Одина. Потому что там внутри него есть все. И то, что вы принимаете, и то, что вы не принимаете, и то, что вы умеете, и то, что вы не умеете, и то, что вам нравится, и то, что вам не нравится. Там есть абсолютно все. Поэтому на таком огромнейшем канале алгоритм достижения результата выбрать из всего объема возможностей значительно легче, в том числе и всеотцу, он всеотцу. Всевидящие. Насчет сомнений не беспокойтесь, это нормальный, естественный процесс для любого роста. Поверьте, Не сомневается э, только глупец и дурак, только ду ду ду действительно неразумный человек а, абсолютно уверен в собственной правоте. Чем больше мы получаем знаний, тем больше расширяется наше сознание, тем в большей степени усиливается как бы, прямо пропорционально чувство неуверенности. Это неестественно, естественно, потому что многие знания это многовариантное восприятие. Многовариантное восприятие это отсутствие алгоритма точечного выбора. Этот алгоритм становится тоже уже более многовариантный. И в процессе обучения состояния, что я дурак, ничего не знаю, это абсолютно естественно даже для самых опытных и сильных из нас. И бойтесь скорее состояния, я абсолютно уверен в себе. Я прав и все. Вот это, наверное, состояние в большей степени убивает магию, чем сомнения. Не отказывайтесь от этого состояния, пусть оно будет индикатором того, что у вас прибавилось знаний. Когда знания прибавляются, Земля уходит из-под ног, потому что старая платформа миропонимания становится, естественно, уже не такой прочной. А значит, надо нарабатывать новую с учетом полученных знаний. То у человека только два варианта. Либо выкидывайте сознания новые знания, либо встраивать их в новую картину миропонимания, соответственно, изменяя ее. И сами понимаете, что чем больше и быстрее мы получаем эти знания, тем быстрее и больше будет меняться эта картина. Поэтому сомнение ⁇ это естественное сопутствующее ощущение о том, что знания есть. Но в работе некоторых практик. Когда нужно, например, провести ритуал, когда нужно работать с пациентом, например, да, или когда еще какие-то вещи, от, от, от, состояния, от, когда от твоего состояния зависит результат, вот тут, конечно, надо сконцентрироваться. Здесь ровные волшбы, в частности, да, они незаменимый помощник. Он поставит, позволяет сконцентрироваться на главном и отсеять все ненужное. А потом, когда работа закончилась. И можно снять, и состояние снова э, вернуть, да, потому что в состоянии сомнения лучше всего учиться. Опять же, помните, что для чего. Когда ты познаешь чего-то, лучше всего не упираться в старые знания, да, оставить небольшое или э, большое пространство для новых знаний. Но когда ты э, работаешь для результата, то лучше всего мысль по древу не растекаться, да, быть как выстрел, как летящая стрела. Точечно, конкретно и очень быстро. То есть вот эти вот два состояния, уверенность, неуверенность, лучше всего, если вот этот вот тумблер, да, вот этот рычаг переключения будет очень быстро и очень хорошо смазан. И пусть он переключается всякий раз, когда это необходимо. Потому что состояние, помните, коллеги, состояние, в которых мы пребываем, это не самоцель, состояние инструмент. А это значит, что они должны очень быстро переключаться в зависимости от задачи. Научитесь этому, и все пойдет значительно, значительно веселее. Он может быть индикатором, но ни в коем случае не тормозом. Он может быть экраном окружающего мира, но ни в коем случае не конечной формой бытия. Жить ради состояния вы не имеете права. Тот, кто пользует свой разум в магии, не живет ради состояния. Вот это вы помните.